Да, да, даже у меня есть портаки. Хоть я тут у мастер, но к сожалению они у меня имеются. Поэтому давайте сегодня их удалим. Погнали! В общем, вот что мы имеем. Татуировки я буду удалять под перекрытие. Кто не знает, что такое перекрытие, вот вам парочку примеров. Сегодня конкретно будем удалять этот участок. То есть у меня набит конверт, зубы, вот эти вот точечки, звездочки. Все это мы будем сегодня убирать. Данные портаки я бил сам себе. То есть когда я начинал учиться делать татуировки, сначала сделал все хендпоком, потом попытался перекрыть машинкой, но короче все забросил. Вот так это у меня говно и осталось уже в течение наверное, лет 5. Пора удалять. Как вы все догадались, удалять свои портаки я буду у себя же в студии. У нас имеется сертифицированный медицинский аппарат. В общем, не это китайское говно за 100 тысяч рублей, с помощью которого людей разводят на бабки, а подарок еще и портят кожу. Специалиста, который на нем работает, зовут Елизавета. У нее также имеется медицинское образование и большой опыт работы с кожей. С ним мы вас познакомим чуть позже и зададим часто задаваемые вопросы во время процедуры. Если честно, Лаза рассудит ты уже почти год, но так и ничего себе не удалял. Я даже забыл, больно это или нет. Из-за это больно? Это не больно. <связывая> ну, тогда погнали. А будет вот предупредительный выстрел? Ну, ну, воздух. Начинаю. ну воздух. начинаю. Ну, воздух, воздух, воздух, пожалуйста. <связывая> <связывая> У сейчас уже хорошо пошло. И не посмотришь, что слушай, что и делаешь-то. А я мимо тебя Может быть клиентам своим тоже надевать очки, чтобы они не видели, что я делаю. Здесь уже получше. Ой, вот здесь хорошо. по здесь уже нет. А вот здесь нормально. здесь нормально. По мясу прям хорошо. Единственное, что я чувствую, что как у меня даже вол волосики на ногах вот так вот. Видимо, привык, плюс еще на мясо перешли, прям вообще замечательно. Ребятки, мы решили сделать перерыв небольшой. В общем, что касаемо болевых ощущений. Поначалу было очень больно, потому что начали мы прям с кости. Голень, кто сделал дистанцировку, знает, что это место очень болезненное, даже при дистанцировании. Но буквально там через минутку кожа привыкла, мы поднялись чуть поближе к мясу и прям вообще отлично, то есть прям кайф. На самом-то деле не так все плохо, как я думал. Вот. Сейчас делаем перерывчик, потом продолжаем. Кайф. Круто. Вот сейчас вообще нормально. То есть по сравнению с первой минутой небо и земля. Мне кажется массаж больнее. Делаем снова перерыв. Саша, тебе для осветления татуировки понадобятся сеансы 2-3. Много сеансов надо, когда удаляют в ноль. Шрамов сам лазер не оставляет. Могут быть шрамы, если тебе, когда наносили татуировку, и ее зарезали, тогда они останутся. Ну что, пока хорошо терпишь, продолжаем удалять. вот мы и закончили сделали даже больше чем планировали в начале сеанса саша было немного больно так как мы делали на кости а потом все было как по маслу а сейчас мы можем видеть покраснение это абсолютно нормальная реакция но может держаться пару дней и на этом фоне татуировка будет казаться контрастнее чем она есть на самом деле потом все это пройдет буквально первые два дня нужно будет прикладывать холод и это особо не чувствуется а процесс удаления татуировки происходит следующим образом сам лазер сначала пигмент разбивает и после чего ему на лимфатическая система в течение шести недель будет этот пигмент выводить, поэтому не ждите сразу после сеанса такого эффекта вау, его не будет. Первую неделю татуировка будет даже контрастнее немножко из-за небольшого асоптического воспаления, а потом с неделями вы будете замечать, как татуировка становится бледнее. Через шесть недель процесс закончится, и сеанс можно будет повторять. Кстати, цветные татуировки тоже удаляются, просто для них нужно немножко больше сеансов, чем обычно. По поводу заживления все максимально просто. Первые два дня место удаления мы охлаждаем, неделю не распариваем горячей водой и регулярно мажем бипантеном либо депантенолом. Все просто. Как вы видите, удаление татуировок не такое уж и страшное и болезненное дело. Поэтому, если у вас портаки, обязательно их удаляйте. Если у вас есть дополнительные вопросы к Елизавете, здесь находится ее инстаграм, также находится в описании. Приходите, подписывайтесь, записывайтесь на удаление, задавайте вопросы, все будет классно. Конечно же, если понравился на видос, обязательно ставим лайк, жмякаем на колокольчик, подписываемся, пишем комментарий, что как, как вам вообще получилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока!